Всем здравствуйте, приехали с Вороном пробовать открывать рыбалку зимнюю, не знаю замерзла, не замерзла, сейчас попробуем, 4 ноября сегодня уже, пол одиннадцатого дня, или утра, да Ворон? Там хатка какая-то здоровая Орел слетел из нее, по-моему, с нее. На озеро я вчера шорохом заходил, лед нас держал. Ох, как здесь не знаю. Здесь могут быть норы тоже андатровские, с краю. По крайней мере, прошлый год были. Это вроде нормально. Значит будем пробовать ловить рыбу. Все, продолбил я вот несколько лунок, туда-туда, Дальние вон там, сюда по центру и вон там под камышом еще одна, а еще вон там, наверное, или там нету. И будем пробовать ловить. Ловить я буду пробовать как в прошлом году. На вот такого горбунца резинового. Мне прямо понравилось. Такая одна у меня единственная блесенка с тройничком. как в этом году будет не знаю, в прошлом я был ей доволен, и цеплять было довольно ловко. Так, приступаем. В общем, что я скажу, рыба здесь размером с блесенку, сейчас будем ловить ее вот такой мормышкой от ротана, которая у нас, ой от ротана, с рыбалки на карася осталась маленько светится вода мутная сантиметров может быть на 20-30 видно максимум и все ну и глубина конечно тут с полметра наверное, может чуть-чуть побольше в общем поклевки нет нет есть по ункам одного от маленького поймал там меньше спичечного коробка сейчас будем ловить рыба здесь есть и довольно крупная должна то вот так вот будем ваську хотя бы радовать если удастся рыбы наловить. Вот такой вот, вот, вот первый улов. Не всегда у нас действует программа поймай, отпусти. Только в тех случаях, когда дома все сыты и довольны. Как-то вот так вот. Вот, вот такой этот лов. Это вам не это. Таких надо еще половить, суметь. Никто и не говорил, что будет клевать рыба как сумасшедшая. Да чтоб тебя, кто там такой, пусть замерзает, вот он, шансов-то я ему вообще не оставляю три уже три, Ха -ха. Вот так вот вот, вот так вот вот. Я говорил их тут два минимум. Ну что, вот мой улов. Я таких наверное не знаю, с детства не ловил маленьких, но нужны они нам все равно. Поедем сюда другого котлована, время 12, Чего полтора часа грубо говоря, просидели мы с удочкой, рыба так особо и не начала клевать. так что ладно, спасибо этому котловану, поедем на другой, пока время есть, сейчас сложимся, все в рюкзак и в путь, 20 минут хода и мы с Вороном на новом месте. Я ожидал, что тут воды больше, гораздо. Думаю под самые кусты. А тут совсем чего-то ничего. Наверное, глубины нету. Как, как мне кажется. Ладно, сейчас посмотрим. Продолбимся на серединке. Может, наоборот, вся рыба здесь. 5 меньше котлован. Ну ладно, пробуем. В общем, было у меня две поклевки, поймал я одного, на этой лунке еще не пробовал, поймал на блесну с двумя горбунцами, сейчас на этой буду пробовать мормышкой, лунка должна быть волшебная. вот такого по сравнению с прошлым местом ловли и раз... прошлыми размерами рыбы этот огромен понятно как-то уплыл всяко бывает ну, это уже интересней все трещит лунок а -а -а. надолбил Да чтоб тебя прям под зацепился. Сейчас мы тут полсотни-то наловим. Хоть ворон травы накушается. Ну вот. Таких мне будет интереснее ловить. Двух штук. Поймал, уже не зря ехал. Уже по весу больше. Прямо кончилось что ли? Вот он, вот он, вот он. Пошло дело. Я же говорил, волшебная лунка. прямо нервов не хватает уже, скоро материться начну. Так, ладно, сейчас я пойду моего его по-плохому сейчас это не тот назначно не тот ворону даже интересно Встало, стоит он смотрит где-то прямо рядом я чувствую мне кажется даже вот где-то он прямо там под лункой вот он вот он вот он колбасво ничего проще Нету. Ну что, суперклюк продолжается. Запускаем и ждем. Если сам не клюнет, а он сам не клюнет, тогда шаманим. не клюет во клюнул да чтобы вас всех там Ворон у меня уже домой хочет. Ну все. И эта-то удочка у меня им шансов не оставляет. Я уже грустить начал, сижу грущу, а он вот он. Да что ты? Так, эту пока в сторонку. Хитрый, хитрый. Ну что, в общем, собираемся мы. Вот на второй лунке вот столько наловил. Дома сосчитаю и взвешиваю. Вот самый большой на этой лунке. Ну и все. Я собираюсь и домой. И этому котловану Спасибо.